Сорумба Джеймбеков отметил, что в период председательства в организации Кыргызстан сосредоточил усилия на развитии сферы политики, экономики, безопасности, культурных и гуманитарных связей, а также продвижения межпарламентского партнерства.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 Проведен форум женщин. Ожидается проведение медиафорума стран ШОС. Уважаемые министры, в период председательства мы сосредоточили усилия на развитии практических составляющих нашего партнерства. Это сферы политики, экономики, безопасности, культурных и гуманитарных связей, а также продвижение межпарламентского сотрудничества. Также глава государства обратил особое внимание на развитие межпарламентского партнерства в рамках ШОС. В свою очередь министры отметили важность проделанной Кыргызстаном работы в рамках председательства в ШОС и выразили уверенность, что предстоящий Бишкекский саммит глав государств укрепит взаимодействие стран и придаст новый импульс многостороннему партнерству во всех сферах. Хотел бы обратить особое внимание развитию межпарламентского сотрудничества в рамках ШОС.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 Президент Сурумбай и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудили приоритетные направления Кыргызско-российского двустороннего партнерства. Сурумбай джейбеков с удовлетворением отметил, что государственный визит президента Владимира Путина в мате текущего года подтвердил, что взаимодействие между Кыргызстаном и Россией приобретают активную динамику и наполняется конкретным содержанием. Напомним, что в рамках межрегиональной конференции были подписаны контракты на сумму свыше 6 миллиардов долларов США. В рамках форума ректоров была достигнута договоренность об открытии филиала МГУ в Кыргызстане, а также планы по дальнейшему сотрудничеству между вузами двух стран. Намечены планы по укреплению межрегиональных связей, а также молодежной политики. 2020 год будет объявлен перекрестным годом Кыргызстана и России. В ближайшие дни будет создан совместный оргкомитет по проведению мероприятий. Соурамбайджимбеков выразил благодарность российской стороне также из за поддержку в признании отечественной системы ветеринарного контроля эквивалентным системам ИАС. В свою очередь Сергей Лавров передал Сорумбаю Джиембекову наилучшие пожелания от Владимира Путина и выразил благодарность за гостеприимство и теплый прием. Лавров подчеркнул, что российская сторона следит за ходом реализации нашими ведомствами всех важных отраслевых документов. Очень я всегда говорю, когда встречаюсь с российскими друзьями, что визит нас визит Владимира Путина прошел очень успешно и весьма плодотворно. И этот визит показал, что наши двусторонние отношения вышли еще на более качественные новые уровни. И она сошла сверх нашим ожиданиям, где было подписано соглашение на более 6 миллиардов долларов надеюсь, мы работаем. И особо хочу отметить это форума Брестарова, который прошел очень успешно. Такие хорошие, приятные и исторические встречи. Ибо сегодня у нас в вас приезжает третий раз приезжает к нам. Это особо хочу отметить. Приветствую вас. Добро пожаловать. Большое спасибо, Замачий Шарикович. Вам тоже самые теплые пожелания от Владимира Владимировича. Он вспоминает с удовольствием свой визит и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 Далее смотрите в эфире заседание правительства Кыргызской республики под председательством премьер-министра Мухаммед Калыя Аблгазиева. На повестке дня следующие вопросы о совершенствовании системы государственных закупок. Докладчик министр финансов Джеймбаева Бактыгуль и о ходе реализации программы правительства «Доступное жилье 2015-20» и мерах по ее совершенствованию. Докладчик председатель государственной ипотечной компании Шамкеев Бактыбек.